Исключительно хочется определенной группе людей, которые любят перекладывать свои дела на завтра. Лишний раз напомнить им, что завтра не существует. Знаете, если вы хотите что-то сделать, пожалуйста, делайте это сейчас. Это не столько даже критика, сколько напутствие. Это не столько мое размышление, сколько утверждение. Наверное, это все-таки единственная истина, которая непоколебима. Я давно занимался поиском подобного рода истин, и такого рода явления, такого рода вещь, что ли, такого рода неизбежность, наверное, так будет правильнее сказать, я действительно считаю истиной. Но, опять же, будет так или не будет, никто ведь не знает. Однако, запомните, пожалуйста, навсегда, настолько, сколько у вас осталось. Завтра не существует, есть только сейчас, есть только этот миг. Поэтому никогда ничего не откладывайте. Искренне вас уверяю, это будет правильное решение. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго.